Певца любви, певца своей печали, певца Когда болев часы утренней молча, Ичали ли вы вкус та виной тьме лесной? Be here, Духом